Здравствуйте, меня зовут Зайцев Алексей и сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой важной вещи, как техники продаж в сетевом маркетинге. Дело в том, что очень много сетевиков используют совершенно разные техники продаж для того, чтобы проталкивать свое предложение на рынок или свою продукцию. Давайте их просто разберем. Первая техника продаж – это техника убеждения, когда... Человек с подвешенным голосом очень убедительно рассказывает, рассказывает, рассказывает, рассказывает, рассказывает, убеждает человека, не давая подумать, и тут же работает с возражениями. Это техника продаж. Как вы думаете, какие отношения у кандидата выстраиваются с таким дистрибьютором? Дистрибьютор иногда соглашается. И очень часто соглашается, даже что-то покупает. Как вы думаете, дистрибьютор захочет... Второй раз пообщаться с таким спонсором, который все время его, ему что-то проталкивает, проталкивает, проталкивает, убеждает его. Как вы думаете, захочет? Не факт. Давайте будем просто задумываться. И моя задача в этом ролике, опять же, учить вас и себя в том числе задумываться, что мы вызываем определенными технологиями. Второй выбор без выбора. Когда мы предлагаем человеку... Выбор без выбора. Ну, например, человеку мы рассказали свое предложение, не давая ему подумать, ну что, продукт стоит столько, мое предложение стоит столько, э, вступать в бизнес нужно сегодня, это самое актуальное. Ты будешь платить в рублях или в долларах. Вы понимаете, что это манипуляция? Человек еще не согласился, он еще не подумал. Я согласен с тем, что для некоторых компаний мы не будем указывать пальцем. Каких? Выгоднее, чтобы человек и не думал. Потому что когда он подумает, он не придет. Потому что в такие компании лучше не приходить, там только потеряешь. А в нормальном сетевом маркетинге мы должны, должны давать человеку возможность подумать и принять самостоятельное решение. Когда он имеет право отказаться. И мы должны принимать его отказ. Потому что это как дождь в нашем бизнесе. Вот, например, если вы живете в Санкт-Петербурге, 300 дней в году пасмурная погода. Как вы думаете, для питерцев нормально дождь? Или они пытаются переубедить погоду, чтобы она дождливой не была? Это нормально, они принимают это как данность. Да, немножко серо, но есть свои прелести. Поэтому если мы говорим с собеседником, то мы должны принимать его отказы. Это специфика бизнеса. И технологии убеждения, и технологии продаж – не всегда полезны в нашем бизнесе. Технология завершения сделки и технология забирания у человека денег. Она работает опять же в финансовых пирамидах. Как это как это работает? Только сегодня, только на этой неделе можно зарегистрироваться. Второе, давай поедем по твоим знакомым, займем деньги. Я тебя подвезу на машине. Я видел такие ситуации. Что это за сетевой маркетинг такой? Где человеку нужно прямо сегодня ехать по знакомым занимать деньги? Или в следующий момент кандидату звонит дистрибьютор с напористым голосом, да, чего ты не хочешь? Что тебе мешает принять решение? Ты хочешь состояться в этой жизни? И пошло-поехало манипуляция. И человеку продают его какую-то мечту, и, и говорят, слушай, что 16 тысяч не найдешь, там или 30 тысяч не найдешь, или там тысячу баксов не найдешь. И чеком человек, и начинает вертеть, манипулировать. И вы понимаете, что сетевиков начинают уже... Ассоциировать с какими-то жуликами-продажниками. Да, я согласен с тем, что, к сожалению, сетевой маркетинг сейчас этим тоже наполонен. Сейчас очень много псевдокомпаний, псевдосетевых компаний, которые используют различные технологии манипуляции собеседником, чтобы собеседник лучше принимал решение. Ну, там, я понимаю, что ты не можешь принять решение сегодня, но давай мы просто попробуем быть сегодня с тобой потребителями. И человеку не осталось никакого выбора. А пусть он подумает. Может быть, он через год придет. Я понимаю, почему люди торопятся, потому что через год компании может и не быть. Через год может уже некуда будет приглашать, поэтому надо его завербовать сегодня. Поэтому все технологии вербовки, манипуляции человеком, технологии убеждения, технологии впихивания в человека информации, сказочные презентации, когда мы показываем, вот этот, смотрите, человек был плотником, и вот смотри, у него сейчас Феррари. А вот этот, смотри, это простая учительница, а потом она работала воспитательницей в детском саду, ее бросил муж, вот она была бедная, жила в деревне, вот смотри, у нее три виллы, все дети уже учатся, где, где только не учились. И вот она держит у нас 16 офисов. Посмотри, ты простой человек, а у тебя даже вот у образования лучше. И это вот технологии рассказывания истории, которые как бы должны подвигать человека, задумываться к тому, что, ой, я легко так смогу, а не всегда так. То есть технологии продаж – это технологии а, продаж, которые действуют одноразово очень часто. Эти технологии действуют так, что человек, купив иногда вещь, не понимает, почему он ее купил. Бывает такое, что вы пришли с рынка, купили ту вещь, которая вам там не подходит, или там, купили вещи, которые, ну вот прям по упаковке красивые, они вам вообще не нужны. Это вот как раз из этой категории. А бывает такое, что а вы купили какой-то там косметику или что-то такое просто потому что попался обаятельный консультант вам это не очень надо то есть есть вещи которые покупаются нами а потом не используются это вот из этой категории будем ли мы хотеть зайти в этот же магазин нет потому что с нами там что-то происходит такое что нас нам выключает сознание и нам что-то всучивает и продает и с такими людьми не хочется выстраивать долгосрочные отношения а сетевой маркетинг это без техник продаж это когда Единственная техника – это когда вы по отношению к себе применяете определенные правила. И об этих правилах мы будем говорить в специальном ролике, который называется «Правила проведения первой и второй встречи». До встречи. С вами был Зайцев Алексей.